3 см, то есть это уже недопустимо. Эта яма на улице Матезалки имеет очень необычное свойство. Она появляется несколько раз в год. Каждый раз дорожная полиция выносит предписание устранить выбоину. Засыпают яму, по всей видимости, для галочки, потому что спустя месяц она на том же месте. Стоит ли говорить, что такая знакомая до боли колдобина есть в каждом микрорайоне города? Ой, яма вообще ужасные. Здравствуйте. Ездить невозможно. Почувствовали, да? как, как почувствовали? Ну, Конечно, по карману, по кошельку почувствовали. Ну, ужасно, я говорю. Каждый день машину в ремонт загоняем. А что, непонятно, не что ли? Яма на яме, яма на яме. Сотрудникам дорожной полиции даже не обязательно выезжать на место, чтобы составить представление об устранении нарушений. Но все-таки спецрейды по выявлению таких препятствий проводятся регулярно после схода снега. Предельно допустимые... И... Выбоины, отдельных выбоин, является ширина 60 сантиметров, длина 15 сантиметров, глубина 5 сантиметров. То есть, если превышает указанные размеры, это недопустимо. Срока ликвидации такой ямы уже нет. То есть, ее не должно быть, в принципе. За то, что такие ямы в городе все-таки есть, отвечают сотрудники департамента городского хозяйства. Именно там распределяются бюджетные деньги на ямочные и капитальные ремонты дорог. За то, что ямы не устраняются в допустимые сроки, расплачиваются они же. Причем снова за счет бюджетных средств. При даже ямочном ремонте существуют ГОСТы, существуют нормы, по которым должен проходить ямочный ремонт. И помимо всего этого, существуют еще и гарантии. Как мы видим на сегодняшнем рейде, что существуют ямы, которые каждый год, круглый год заделывают, а результата мы не видим никакого. Народ, понимаете, не хочет себе лишних проблем. Если там колесо просто спустило из-за этой же ямы, он лучше колесо заменит, чем приедет, обратиться, составит там акт, и чтобы потом уже возмещать себе ущерб. Прогноз на теплое время года и вовсе не утешительный. Дожди рано или поздно снова размоют некачественно отремонтированные провалы, а бюджет на ремонт дорог в этом году серьезно увеличивается. Пострадают от этого прежде всего автомобилисты. Евгения Шелковникова, Николай Ситников, Новости, Центр Красноярск.